Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители! Поздравляю всех со святками и со старым Новым Годом. Святки начинаются после Рождества и заканчиваются перед крещением. И один из святочных обычаев – собираться всей семьей по вечерам, звать как можно больше гостей в дом садиться и рассказывать сказки и загадывать сложные загадки. И я предлагаю вам тоже занять места, налить себе что-нибудь вкусное, чай или кофе, и мы приступаем к сказке. Ну а перед тем, как рассказать, Прочесть эту сказку, знакомый всем с детства. Я немножко расскажу о художнике, который декорировал, иллюстрировал эти замечательные сказки. После своего, своей экспедиции по Тверской губернии Иван Белимин начал иллюстрировать русские народные сказки и сборника Афанасьева. Всего их было семь. Вот у меня только три этих книжки. Это «Василиса прекрасная», «Перышко финиста ясно и «Сказка об Иване царевиче, жар птице и о сером волке». И давайте прежде внимательно рассмотрим не просто посмотрим иллюстрации, но и посмотрим сами книжки. Потому что Белибин создавал вот на таких маленьких узких книжках, тетрадочках, он создавал каждую сказку отдельно, но для всех вот этих семи сказок, которые я перечислила, была создана одна и та же обложка. И на этой обложке вы видите одинаковые рисунки. И первое, что нам сразу бросается в глаза, это затейливый рисунок букв в названии сказок. Это «Славянская вязь» – особо декоративное письмо, распространенное в 15 веке, в котором строка представляет собой непрерывный орнамент, излюбленный вид декора того времени на Руси. Билибин хорошо знал шрифт различных эпох, устав и полуустав. Кстати, устав – это древнейшая форма кириллицы, характерная для рукописи 11-13 веков, а полуустав – это новая форма кириллицы, сложившаяся в 15 веке. Кстати, на обложке можно увидеть и излюбленные персонажи русских сказок, это «Три богатыря», «Птицу сирен», и горыноча», «Избушку бабы-яги». Все страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками, как деревенские окна, резными красивыми наличниками. Они не только декоративны, но имеют содержание, как бы продолжение основной иллюстрации. Сказка «Василиса прекрасная» и та же самая обложка птица с сирином да ну вот посмотрите начинается вот с такими сиренами. и видите здесь уже баба яга василиса прекрасная видите название шрифта какое Самым главным для Ивана Яковлевича было создание атмосферы русской старины, эпоса, сказки. Из подлинных русских орнаментов, деталей он создавал полуреальный, полуфантастический мир. Вы видите черного всадника, олицетворение ночи, черный всадник на черном коне. И вокруг него мифические птицы с женскими головами. Сказочная рамка для основной иллюстрации. А это уже красный всадник на красном коне. Олицетворение солнца. Это день. Если для ночи были подобраны священные птицы, девы, сирен, темная сила, посланница, властелина подземного мира, то для солнечного дня, для солнца – Рамка из чудесного белого клевера. А вот и сама Баба Яга на иллюстрации. И вокруг нее тоже вот такой вот узорчатый рисунок. Баба Яга вышла во двор, свистнула, перед ней явилась тупа с пестом и помелом, Промелькнул красный всадник, зашло солнышко. Баба-яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. И вот благодаря и этим сказкам, и замечательным иллюстрациям вокруг нас уже создалась волшебная атмосфера сказки. А вот и еще одна сказка об Иване Царевич, Жар-Птице и о Сером Волке. И рисунок на заглавной странице у каждой книжки разный. Да? Посмотрите, какая буква, как красивая. Какие иллюстрации. Вот Иван Царевич пытается поймать птицу, ну вот, вот он на перепуте. Вот он уже на сером волке. И даже здесь, да, вот, казалось бы, иллюстрация, он привел свою невесту к отцу, но, видите, волки, волки, волки, тема продолжается, волки. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Демьян. У него было три сына Петр царевич Пётр-царевич, Василий Василий-царевич и Иван-царевич. И был у царя сад, такой богатый, что лучше того сада не найти ни в одном царстве. В том саду росли разные дорогие деревья, и была там одна яблоня, что приносила Золотые яблоки. Царь эти яблоки очень берег, И каждое утро счетом им вел. Вот стал замечать царь, Что кто-то по ночам Стал зорить его сад. В саду у царя-батюшки, Где яблонька дивная росла С золотыми яблоками, Вор завел. Вор завелся у нас в саду. Изловить бы... «Как ночь, так яблоки пропадают». Поймать ее разбойницу, подскочить, да и схватить. Эк, разогнался, обожжешься. Вот и все обклевало. Я сейчас... Давай, давай, Ваня! Держи ее! Мы тут с тобой. Мне жар птицу доставит, тому пол царства А может и все, пожалуй Благослови, батюшка И меня благослови А как же я один останусь? Про обещание забудь Батюшка, да я ведь мигом Стался царь-батюшка один, Годы молодые вспоминать, до да сыновей дожидаться, А им время настало удаль свою показать, Судьбу испытать. И тебе, и коню погибли. Влево поедешь, сам живым не будешь. А вправо... Сам жив будешь. А конь твой погибнет. А, братья, куда поехали? Обратья а, твои, прочь, повернулись, а! а! Страшно стало Ивану-Царевичу. Да и весело. И свернул он вправо. Если уж сам не погибну, думает, то и коня своего защитить сумею. Я было, что кого-нибудь будет мертв. Беги, беги, Иван Сальвич. Ищи свою жарцу и Горе неразумному, дети мои, Иванушка мой! Иван-царевич ночи и дни идет, пробирается, сам не зная куда. Однако возвращаться не думает. Обещал я батюшке жар-птицу добыть, старость его порадовать. Вот и не поверну, обыщу хоть всю землю, а найду... Диво, птицу, найду и батюшке принесу. А царство брать, может, и не буду. Буду, покуда батюшке помогать». тебя иван заел я твоего коня садись на меня послужу тебе верой и правдой